уже к симпозиуму, к работе симпозиума экологическим мониторинг. Вот. Секундочку. Я, я представляю Чего. судебный эксперт учреждения ну, вот, да. Самары, да. судебная, техническая, строительная, экономическая, криминалистическая экспертиза. Мы находимся на стыке между наукой и юристом. Исследование глобальное проводится, ну, вы проводите исследование глобальные. Мы их адаптируем и передаем в юридическую среду. Юристы, люди, которые закончили техническое образование в 10 классе, мы должны вашу работу переработать и подать, отсечь лженауху и подать только науку конкретно юристу на исполнение. Я представил доклад в черном рассказали. Смысл работы заключается в том, что я переработал тему, максимально просто и понятно. Если будет понятно каждому студенту здесь, находящемуся в зале, значит статья удалась, мой доклад удался. Если кто-то что-то не понял, значит это моя фиаско, я неправильно сработал. Итак, начинаем. Чернобыльская авария. Цель всей передачи информации о Чернобыле к юристам заключается в том, что для обеспечения устойчивого развития общества, мы должны ликвидировать ту угрозу, которая существует. Это ядерный взрыв, чтобы все понимали, никакой другой энергетики внутри здания нету для того, чтобы навести такие разрушения И быть не может. Теория, теория официальная, которую пропаганда внедряет в сознание обывателя, что якобы вода реагировала с серконием, разложилась на кислород и водород, а потом гремучий газ взорвал субстанцию. Но это, конечно, уже наука, поэтому мы ее отсекаем и говорим, как и есть. Комиссия расследовала, государственная, значит, на атомной станции стоял черный ящик, который фиксировал а, все параметры. И у нас следующие данные. Значит, 1 час 23 минуты 40 секунд зарегистрировано нажатие кнопки автоматической защиты для остановки реально Через 3 секунды зарегистрировано первое появление аварийных, аварийной ситуации. И 47 секунд после нажатия кнопки произошел взрыв. То есть от аварийной ситуации до взрыва прошло 4 секунды. То есть никакие действия персонала в принципе не могут быть и не влиять ни на что. Потому что они для того, чтобы ликвидировать последствия, должны нажать кнопку автоматической защиты. Они уже ее нажали, они в принципе не могут ничего сделать. Персонал станции в принципе не виновен в ситуации теперь что касается эксперимента который проводился на станции значит на станции э, выводился турбина выводился, э, проводился эксперимент с турбины снималась нагрузка и она и по секундомеру смотрели сколько она прокрутится до остановки. по времени вращения турбины делается суждение о состоянии подшипника. то есть это совершенно не опасный эксперимент он проводится двигателе более-менее более пригодным. Так, с аварией все понятно, да? Теперь, что произошло в технической точке зрения, как причина взрыва. Этот вопрос исследовался. Значит, ой, я прошу прощения. Проблема заключается в том, что за 10 лет до этого случая на Ленинградской атомной электростанции произошло аналогичная ситуация был перегрев контура реактора и когда начали разбираться то выяснили что когда стержни автоматической защиты включают опускание стержня вниз происходит образование паровоздушной пробки впереди стержня то есть впереди стержня двигается паровоздушная пробка не вода а паровоздушная среда сквозь нее нейтроны спокойно проходят и вместо того чтобы получить остановку реактора на первичных секундах остановки реактора происходит его разгон. То есть, вначале реактор разгоняется, а потом останавливается. То есть, когда оператор станции нажимает кнопку «Отключить реактор», станция вначале повышает свою активность, а потом гасится. Вот это было выявлено в 1975 году. Два научных института отработали этот вопрос и выяснили этот эффект. И это было как раз те проектные решения для будущей модернизации атомных станций, которые не были внедрены в последующем по одной простой причине, что если топливо соответствует регламенту, то вообще не о чем беспокоиться. Поскольку если топливо у нас регламентное, да, то у нас никакие аварийные ситуации, в принципе, быть не может. Извините, а вы можете? Так, да, ладно, буду там, кажется, рассказывать. Что произошло? Они положили расчеты на бумагу. То есть за 10 лет до аварии в Чернобыле все эти расчеты по обменной ситуации были известны. Они были известны как государственной безопасности, так и партийному органу. Соответственно, спецслужбы США, Англия спокойно эту всю информацию получили и могли спокойно рассчитать, какую надо внести активность в зону, чтобы вот при остановке реактора это создало ситуацию его разгона и взрыва. Вот таким образом, необходимо сделать вывод о том, что при использовании штатного топлива взрыв атомной станции был невозможен. То есть топливо в станции было не То есть этот вопрос изучался двумя профессорами. Делался математический расчет вероятности был установлено стопроцентной уверенностью, что. Часть локальной зоны, ой, часть стержней были, не, были туда умышленно внедрены, именно не штатные, не рекламированные. Потом по оперативной информации стало известно, что это было... Станция должна была взорваться при остановке То есть станция была обречена Когда стержник должен был Значит, на тот момент На тот момент у нас э, значит, действовали гражданская оборона Вот такие плакаты висели в каждой школе, в каждом институте Все знают, что делать при, при обнаживании, прятаться и оберегаться Рядом со станцией находится э, войсковая часть, которая отслеживает выпуски ядерных ракет и обнаруживает э, атомные нападения со стороны США. Эта станция в автоматическом режиме вела наблюдение за США. Соответственно, через два часа после взрыва станции они автоматически зафиксировали ядерное нападение. Через два часа Москва уже знала всю ситуацию по радиационному заражению. Вывод. Центральные органы власти знали, но мер не приняли. Теперь, что касается эта вот часть доклада техническая. Я ее закончил. По техническим э, теме у вас все понятно, всем студентам. Прихожу теперь к реминистической части. Значит, если мы попытаемся определить, э, какую зону противоактивного заражения не хотели создать, вот вам, пожалуйста, розы ветров, господствующий на данной территории. Вы видите, что накрывается Юго-Восток Украины. Сразу обращаю ваше внимание на то, что данная статья была разослана в Евросоюз еще в начале 2014 года, до событий на Украине. Поэтому то, что сейчас в Украине происходит, просто они подписались под это самым. Вот это то, что кого они хотели убить на этой территории. Вот что получилось в результате. В чем у них произошла проблема, почему они не достигли нужного результата? Если бы военные планировали до конца операцию, они бы взрыв сделали э, соответствую с прогнозой погоды на данной территории. То есть, ну, есть было бы учитено прогресс все остальное на данный момент. Э, но это был планируемый теракт в назначенное время. И он был спланирован. Планировал. А дату? Дата соответствует еврейской панели. элементов возразили эту территорию. Что нам известно о результатах? Это, во-первых, зафиксированы резкий рост раковых заболеваний. То есть, в принципе, экологи... У нас вот эта ситуация с Чернобыльской аварией очень хорошо задокументирована. Нам нужно теперь вот эти все работы передать юристам для того, чтобы предъявлять иски, и чтобы спецслужбы начали работать. Нам нужно ликвидировать вот эту бандитскую группировку, которую вот устраивает, все вот эти беспорядки вот эта группировка она в принципе известна, никто и не скрывает американцы открыты, говорят, что они взорвали 9.11 это международная еврейская преступная группировка Ротшин и Фракфеллеров главный у них находится Ротшильд. туда же входит королевская семья Великобритании ведущие круги Швейцарии и Израиля они открыто выступают о том, что 90% населения на планете должно быть уничтожено. В том числе и финансируются все проекты, которые нацелены на убийство населения, на разрушение экологии, на ГМО, на прививки с целью геноцида. То есть вот это люди, которые идеологи этой всей системы. Соответственно, под их влиянием никакие экологические программы вообще в жизни проводиться не могут. Они будут делать все, чтобы все были убиты. Поэтому вот. Умышленно финансируется все время. порнографии в сети интернет. Все это оттуда. Это не думать, что там будут там, делать ничего. Там порнографию снимать Это все промышленном масштабе делается специально. Вот их символы. Шизофреники, вообще в принципе серийные преступники, они э, имеют почту криминальную. И вот символизм, он выдает их. историю, культуру. Она в общем-то... рисунки непонятно. Вот, пожалуйста, вид Фундасен. Это прививки детям, да? будет переводить детей, знаете, это вам югиец. От этой банды прививки делает. Вот Гайдаровский форум. Видите, как символика у них хорошо совпадает. Вот, пожалуйста, Газпром. Газпром хорошая компания, но почему-то финансирует антигосударственную радиостанцию Эхо Москвы. Пожалуйста, вот этот вот известный G7, G8. И вот вам был молод который неожиданно также сложился в букву Г. Объясните, пожалуйста. Вот это вот э, человек, который, как говорится, из секты в Соединенных Штатах Америки, который в 1994 году выступил с заявлением о том, что славян надо уничтожить. Вообще, в принципе, белую уничтожить. И, в принципе, мы с вами живем. Климат изменится. Нужно убить всех на территории Самарской области, Казань, Поволжье, да, вот, показываю, вот, пожалуйста, снизу вот то, что они хотят, то, что вот Сон объявил. Вот на этой территории они хотят убить. И сюда переселить Израиль. Они утверждают, что вы соединением климата на этой территории будет хорошая жизнь, а Самара подлежит уничтожению Казань, и вот Юго-Восток Украины уже начали побить. Это было сделано заявление в 1994 году, и у нас в 1994 году мусульмане начали почему-то отбивать халифат в Чечне, запланировав ту же самую территорию под государства. Вот это карта Голдомора сверху, как вы видите, официальная карта Украины, карта Голдомора. Снизу это английская карта Хазари, которая была объема Черчил как интересующая Англию для того, чтобы они тут должны вот эту всю территорию передать еврейскому государству. Казари это абсолютно вымышленная история, вы можете поднять все публикации. Абсолютно вымышленная, полностью. Возвращаясь к теракту. Вот дата. Это 81 год. Еврейский праздник. Это была бомбежка ядерного реактора в Раке. То есть каналистический. Криминальная вот эта банда, она почерк не меняет, она действует строго по своим старым традициям. Я опубликовал статью пересмотра имперского процесса в Международном научном журнале США. Главным рецензентом журнала себя называет профессор Стендорского университета и посл. США в России Майкл Макфол. То ли он отвлекся, то ли не понял, но, в общем, статья вышла. Смысл статьи – кто на нас напал и откуда эти люди вообще у нас заселились? Тема это у нас 19 -го года, в 2017 году, как и все страны, у нас произошла революция, и вот человек, пожалуйста, образец э, того человека, кто у нас возглавлял заведовал тайной, который все знал. Таким образом, когда еврейская общественность говорит, что Сталин убивал евреев в 1937 году, они не правы. Сталин сам был поднадзорной фигурой у НКВД, а вот эти самые люди, американские евреи, убили евреев России с Вот это более правильная оценка ситуации. Ну и так, а почему он не показывает? А? В целом, я Чтобы вам было понятно, хожу, что так сказать, самарский юрист Ульянов не является Лениным. Самарский юрист Ульянов не виновен в 15 Это другие люди. Ленин залез с 2010 -го года с подачи нашей экспертной организации числится неопознанным трудом. Мы его должны опознать и передать в правительство США. Об этом был доклад Международной конференции судебной экспертизы в 2015 году. Мой доклад там назывался Фальсификация. 19 века -го США принял гражданство США и с операционными войсками США прибыл сюда в 17-м году в качестве министра пропаганды операционной администрации. Вот это труп того человека, который у нас на зале эту уже разбиралась.